О, на меня сразу двое напали, друзья, как так-то, юг-восток. Я тут еще луччик мать его. Решил братишка скреч добавить немножко контента и поиграть в королевскую битву. Что ж, ребятки, у нас в эфире совершенно новая королевская битва, которая вышла прям вот такие практически сегодня, буквально с пылу с жару, готов показать ее тебе, чтобы ты понял, мой дорогой зритель, стоит ли в нее играть или же нет, прежде чем скачивать, устанавливать и так далее. Все, собственно, для тебя и только лишь для тебя. У нас в эфире игрушечка под названием Darwin Project. Так она называется. Это королевская битва с элементами выживания и. Индии. Ну и начинаем мы, естественно, с обучения, потому что у нас сегодня первый взгляд и совершенно новый обзор по данной королевской битве. Естественно, опыта у меня игры в ней совершенно никакого нет, и сейчас мы будем по ходу действий разбираться. Ну что ж, узнайте основы, добро пожаловать заключенный, прежде чем попытаться, попытать счастье на арене, сыграй в учебник и узнай основы проекта Дарвина. Ну что ж, мы это давайте с вами, друзья, сейчас и сделаем совместно. Первая кровь... Если первую цель в матче... По... Так, ладно, все, мы начинаем, ребятки, нет времени разбираться, И использовать ВСД, чтобы двигаться, переместить в точку, в которой идет цель. Так, ну что ж, вот так вот, значит, мы перемещаемся, нам дали вот такого вот мужичка в сидим каком-то латексном одеянии, костюмчики, у него в руках огромный топор, бежим мы, значит, на первую точечку. Так, задачи. давайте выполняем потихонечку задачи, левый контрол, это перекат. А, так, так, так, это у нас вот так вот вперед и пробел это, естественно, прыжок. Все как в любых других играх, к которым мы а, привыкли. Управление достаточно тривиальное. Так, ну что ж, выдвигаемся дальше по ходу действий. Так, что нам здесь? А, значит, ЛКМ, да, чтобы размахнуться топором. О, мы можем урубить дерево. Да, вот так вот мы его с одного удара срубаем. Остаются только одни пеньки, сучки, да. Да, все такое, в общем-то Давайте, ребятки, задачу нашу выполним Используйте древесину для разведения огня Нажмите на R, чтобы развести огонь Так, это огонь... А, вот у нас огонь, значит, на единичку Так, разводим огонь И что мы видим? У нас стало тут немножечко теплее, да, я так понимаю Следы, кстати, тоже остаются. Мы можем бегать по снегу и вот так вот следить Дальше, значит, оставать все огня, пока полностью не выздоровите. Отлично, а смотрите... А, а смотрите улику, чтобы выйти на след противника. Так что это за улика? Я так понимаю, здесь тоже кто-то а, рубил дерево, кто-то до меня. И смотрим, что у нас дальше. Убейте искусствен... искусственного заключенного. О, это первый наш враг. Размахнемся, замахнемся. Ох ты, как он отлетел красиво. Ха -ха. Еще один удар, и ты уже точно у нас не вытянешь. Не вывезешь, какие у нас удары критичные. Так, достаем его. Ни хрена себе, как его откидывают, оказывается. Переместитесь в точку, который, которую, на, на которую указана цель. Так, вот она, значит, на следующая точка. Перемещаемся до нее. Ну что ж, ребятки, вот такая у нас игрушечка под названием Darwin Project. Так, мы выдвигаемся, мы видим, какая-то впереди у нас, типа база или свалки, или что это такое. А, рубите деревья, чтобы собрать больше древесины. Так, давайте так и сделаем. С одного удара у нас, грубо говоря, древесина рубится, и это очень круто. Не, не нужно стоять три а, часа, париться, пыхтеть над одним каким-то там сучком. Замечательно. Вот так вот мы, значит, рубим дерево, нарубили, и создайте три стрелы. Ну что ж, мы помним, что у нас на R вы, вы, выдвигается меню, и вот так вот мы... Быстрое меню, в котором мы можем создавать быстренько наши предметы. Так, вот у нас стрелы. Это мы что создаем? Это мы создаем одну стрелу. Это мы создаем вторую стрелу, да, вот так вот у нас здесь происходит крафт предметов из уже имеющихся ресурсов И, так, посадите, попадите по тренировочным мишеням из лука три раза А, у нас вот они наверху, так, лук у нас где? А, лук, а стрелы, я смотрю, у нас есть, а лук у нас где? А, как попасть-то? Как, попасть -то? как попадать-то? А, топором, что ли, замахнуться или что? Где мои стрелы, я не пойму. Так, как мне... Что мне пишет вообще? Нажмите ПКМ. Да, нацельте свой лук. А, все, понял. На левую кнопку топор, а на правую сразу же лук. Естественно, мы попадем в эти три мишени. Это не составит абсолютно никакого труда. Замечательно. Идем дальше к нашей следующей цели. Так, нажмите левый shift, чтобы долететь. Опа, мы еще мы умеем, ребятки, как-то летать здесь. Смотрите, как это у нас выглядит. Раз, и я лечу... Так, так, так, бежим, бежим, бежим, и раз, и мы полетели, и летим мы непосредственно вверх. Замечательно, так, следующее, значит, у нас открывается локация, мини-локация, и нам предлагают разбить резервуары, чтобы собирать Дарви... Дарвиниум. Это у нас, значит, своеобразный какой-то ресурс, скорее всего, в этой игрушечке, который нам необходимо в полной мере фармить и собирать. Так, что только они дают, я без понятия. Так, Дарвиниум мы собрали. И разбили... А, нет, не все еще резервуар один остался замечательно. Ну что ж, вот такая у нас королевская битва, пока что еще мало чего понятно. Пока что бегаем в обучающей компании и смотрим, что у нас здесь интересного есть. Создайте способность старт. Как же ее создать? Тоже так же на R. Да-да-да, на R мы, значит, выбираем вот сюда и... Вот сюда мы жмякаем и выбираем способность «Старт». Создаем мы что-то, нажать на Q используйте «Старт». Опачки, вот это я понимаю, вот это «Старт». Создайте способность «Метеор». То есть «Старт» мы просто подлетаем а, высоко а, вверх и у нас откатывается наша способность. Так, давайте-ка попробуем создать способность «Метеор». И что это у нас такое? Пикируйте прямо вниз, отбрасывая врагов назад. Ага. То есть стартом мы подлетаем наверх, Используйте способность Метеор. Давайте попробуем, ребятки, как это у нас выглядит. Это выглядит вот так. Мы просто бросаемся на нашего противника и я не знаю, наносим, наверное, какое-то количество урона. Ну что ж, обучение у нас завершено. Да-да-да, вот такая у нас игрушечка, начинаем, ребятки, играть в совершенно новую королевскую битву, наверное, это будет наш будущий убийца павга но кто его знает, как у нас обернется, да, наше будущее, и будет ли это убийцы папка? я не знаю, если честно, ну а вы, ребят, что думаете по поводу этого, по этому поводу, Дум думаете ли вы, что Дарвин Проджект станет убийцей папка или нет, пишите, пожалуйста, в комменты, ну а мы продолжаем. Так, ну что ж, тренировка с ИИ завершена, поздравляем, вы пережили учеб учебник и зар заработали себе еду, ну, наслаждайтесь рамен. Арена является опасным местом, мы настоятельно рекомендуем вам завершить тренировочный матч против наших искусственных заключенных в первую очередь Но ну, в принципе, давайте так и сделаем Да, я хочу все-таки посмотреть возможности этой игры Тренировка с ИИ начинаем легко, а другие нам режимы пока недоступны Естественно, мы начинаем с режима легко Королевская битва в разгаре, братишка Скретч в ударе, и мы начинаем, ребятки, тренировочную битву. Мне предлагают выбрать свой класс перед началом битвы. Это у нас, смотрите, кто? Это у нас, я так понимаю, какие-то странные классы, если честно. Уровень 1. Используйте способность летать, чтобы получить стратегическое преимущество и сеять смерть с высоты. Включите механическую руку, чтобы как можно скорее сравнять свой уровень с уровнем противника. Да, да, да. И командуйте компаньоном-роботом, который будет отслеживать мишени и следовать вашим указаниям. Так, так, и вот так. Мне больше нравится, наверное... Давайте попробуем а, по командам-дронам-компаньонам который нам будет помогать. Выберите две способности. Радар, сканирование области для врагов и ключей и невидимость. Перейдите в невидимый режим, чтобы оставаться незамеченным. незамеченным. Сканирование области для врагов и ключей. Давайте выберем радар на всякий пожарный и... А, ну нам две способности можно выбрать, поэтому чем мы паримся-то, Так, ну что ж, приступаем. Начать игру. Вот такой вот, значит, есть с нами, с нами дрон какой-то, да, который нам будет помогать и R меню с улучшениями Это я помню И G изменить класс Подождите-ка измени А, мы можем прямо сейчас изменить класс, да? Ни хрена себе так, а как начать-то я не пойму А, игра начн начнется Через 1 минуту 30 секунд А пока мы можем побегать Просто-напросто и посмотреть Пока у нас другие игроки а, Выбирают себе классы Или что это такое? А, давайте попробуем Левый shift отслеживать а, Левый shift отслеживать так, это что это такое? Так, у нас бот а, ринулся к врагу, или что это получилось такое? Что это было вообще, не пойму. Так, лук у нас, значит, сколько патронов, интересно, в луке у нас бесконечное количество патронов. Так, сейчас, ребятки, вот-вот игра начнется. А, мы можем сразу же ускорить это все. Начнем игру, ребятки, начнем игру прямо сейчас. Нечего ждать, стоять три часа. Я уже, мне уже не терпится. Так, ну что ж, мы, значит, появились. Нам вот эти штуки надо разбивать, я так понимаю, да? Два. А и дальше что мы делаем? Так, а куда, мы, куда нас занесло-то вообще, не пойму. Куда же занесло-то меня? Какая на... моя основная цель? Моя основная цель это, конечно же, выжить. Против меня сейчас играют боты. Так, секундочку. Ага, вот это вот зачем я собираю? Это нам нужно для улучшений каких-то врагов. Я никого не вижу. А, так, так, так. Это что у нас такое? Вот эти штуки, да. Это для улучшений Улучшения мы можем делать прямо в игре. То есть 150. Ага, мы тратим, значит, наш Дарвиниум на, вот эти... на развитие вот этих вот способностей. Да и вообще... В принципе, насчет... Так, эти деревья, интересно, можно рубить? Нет, можно рубить только маленькие деревья, насколько я знаю. Вот они там у нас а, стоят. Пока что врагов никого не вижу. Пока что тишина, спокойствие. В этом плане, да, вот эти деревья можно рубить. А из них, кстати, делаются стрелы. Так, секундочку. Мне показалось или я кого-то видел? Нет, мне показалось никак. Все, ребят, продолжаем. Значит, у нас королевская битва. Пока что мы тренируемся против ботов, насколько я понимаю. Так, секундочку, да, и ничего сложного у нас пока не должно возникнуть сейчас. Так, копим Дарвиниум, он нам необходим для улучшения наших суперспособностей. Так, я так понимаю, здесь тупик. Так, а карту можно как-то посмотреть? А как карту посмотреть? Нельзя карту, друзья, посмотреть. Так, вот это что за объекты такие странные? Что это за домик такой? Здесь по-любому что-то, наверное, интересное должно быть. Нету? Ничего здесь интересного нет, затонувшая лодка. Так, тихо, я кого-то слышал. Мне показалось, или я кого-то слышал. Кто-то где-то, мне кажется, подходит. Так. Радар, да, у меня активировался. А вот там внизу, в левом в нижнем углу, что это? Это наша карта или что это такое? Да, это походу наша карта, где я бегаю. Я бегаю в одном из квадратов, который, наверное, числится за мной. А вот там, вот, значит, у нас вход в зону Восток скоро будет запрещен. Советы, держите... R, если вам холодно, откройте свое меню, чтобы разжечь костер А где, интересно, отслеживать, холодно мне или нет Ребятки, пока что глаза разбегаются И я пробую ухватиться, как говорится, за все подряд И изучить это все подряд Так, смотрим дальше Нам нужно искать а, всякие интересные плюхи Так, а, та зона, я так понимаю, закроется через 30 секунд И тот игрок, который находится в этой зоне а, Просто обязан ее покинуть, иначе ему будет, наверное... Ага, наверное, будет ему... Так, вот если я захожу, что происходит? Восток запрещен через 17 секунд Скорее всего, когда ты будешь находиться в этой зоне Тебе будет наноситься какой-то урон Так, ну а мы бегаем, ищем, ищем, ищем Где же наши боты-то? Куда же разбежались наши боты все? Так, а в этом доме что, интересно, есть? Тут есть, кстати, какие-то бочки, которые разбить нельзя Мы можем просто подойти, но их разбить-то И нельзя Так, это что у нас? Закрытая зона? И в нее, ну, мы в нее зайти-то зайдем 9, Так, держите, если вам холодно Р. Короче, ребятки, пока глаза разбегаются Так, да, мне сейчас холодно И нам необходимо развести костер прямо здесь И прямо сейчас, да Показатель, ребятки, холода у нас расположен вот там вот а, Тоже в левом нижнем углу экрана Это синяя полоска, я уже понял это Так, ждем, когда мы согреемся Кто-то уже кого-то начинает потихонечку выносить И пока что, ага Я не вижу, кто где кого выносит Пока что я не пойму. Так, у нас есть дерево, нам можно, использовать, нам можно сделать стрелы. Мы можем подготовиться. Давайте сделаем стрелу раз. А, кстати, да, здесь делаем мы по одной стреле, то есть не по пачке сразу. И максимальная вместительность а хранилища нашего внутреннего, это всего лишь 8 стрел. Да, пока что мы стоим здесь, на, этой, на этом квадрате. Так, дерево закончилось, выдвигаемся. Нам необходимо искать других врагов. А мы сейчас воюем против ботов. Где это боты у нас находятся, я пока не вижу. Я пока, друзья, не вижу, Ну, как найду, постараюсь сразу же, постараюсь сразу же как-то воздействовать. Я думал, на, на радаре будут отображаться э, враги мои, но я пока что, ребятки, не знаю. О, дерево, дерево нам нужно. Дерево нужно как для разведения костра, так и для создания стрел. Так, э, вот там, я так понимаю, было убийство э, в той местности. Так, как будто бы кто-то за мной бежал, я не пойму. О, пачки, это же бот! А ну ка, ну ка, бот на него давай. Где мой бот? Он уже улетел на него, или что? Что я не пойму? О, ты как ты как здесь оказался, чувачок? Вы смотрите, что творит, а? Какой дерзкий! Мой бот там, я так понимаю, с ним уже пытается разделаться. Так, выпускаем бота, выпускаем дрона. А ну иди отсюда! Вот это его заколбасило. О, а куда я улетел? Тихонечко, друзья, я только только настроился. Мне необходимо срочно прописочить этого паренька. У меня же есть лук и стрелы в конце концов. А ну иди сюда! Оно получает, так О, на меня сразу двое напали, друзья Как так-то, юг-восток Ни хрена, вы смотрите, меня просто зарамсили Вообще в легкую Также в процессе того, когда мы проиграли, можно нажать на Escape И посмотреть На какой минуте мы закончили эту битву. 5 минут мы отыграли и 0 у нас значит урона и 0 убийств. Очень-очень сомнительная статистика, я вам так скажу. Ну что ж, попробуем еще один бой сыграть тогда и посмотрим получится ли у нас э, улучшить наши показатели. Давайте сыграем. Повторяю, что у нас игрушечка под названием Darwin Project это королевская битва с элементами выживания, которая вышла совсем недавно и она является бесплатной. Совершенно бесплатной на данный момент э, в стиме. Так, ну что ж, с дроном у меня уровень уже... Развивается. Я, наверное, сейчас еще раз попробую, опять-таки, с дроном поиграть. Выбираю себе определенные навыки и сразу же приступаем. А, мне подсказочки дают вот прям в этом же окне: что левый shift это нужно, можно выпустить дрона а, в уже наведенного бойца. Вот мы, например, навелись вот на этого. И выпускаем, да, но дрон у нас откатывается дрон, а У дрона есть откат И только после того, как он Закончится, мы сможем выпустить его Снова, так, стрелы Стрелы здесь бесконечны, здесь, кстати, можно Потренироваться, пострелять Вот таким вот образом, я не знаю В кого это мы тут стреляем, о, но он тоже Активизировался, как только я в него выстрелил, да Можно потренироваться, почему бы нет Что это началось-то, я не пойму Это что тут началось-то, все подключили что ли Или как, на, держи что в канале такая здесь творится? Вы что начали друг друга-то месить? Я не пойму. А ну иди сюда! Ох, не успел. А как-то блок можно ставить? О, вот это меня понесло. А, ну тут, смотрите, тут никто никому урона не наносит. Тут можно только лишь практиковаться, вот так вот стрелять, значит, во всех. Надо понять просто, с какой скоростью я могу стрелять из лука. Так, держи. Да, блин, пошел вон отсюда. А, иди отсюда. Да, надо, надо, ребятки, уметь и топором махать, и из лука месить успевать только, да, во все стороны. На, и сразу, кстати, у нас вот этот наш замах, да, мощный, он раскидывает много кого. Кто там меня подошел сзади, а? А ну, держи дрона. <laughs> дрона вроде закинул, но он куда-то непонятно полетел. Блин, да что же ты будешь делать-то? Просто какой-то хаос здесь творится. Так, иди отсюда. И ты тоже иди отсюда. Надо учиться стрелять, стрелять, стрелять и стрелять, ребятки. Так, сейчас, сейчас, сейчас мы научимся играть в эту игру. Да, главное это прокачаться. Да, здесь нужно можно тренироваться спокойненько, чтобы не терять время а, перед боем. Так, ты кто такой, а? А ну давай, до свидания. Не мог попасть, не мог попасть, не мог еще раз попасть. Отлично. Так, ну что ж, ребят, продолжаем. А, у нас только что загрузилась карта, и мы начинаем, значит, здесь творить дела. В первую очередь мы должны выживать. А, нужно искать деревья. Да, да, да, нам нужны деревья, которые можно срубить. Ведь мы постоянно, друзья, замерзаем когда мы замерзнем полностью, начнутся, скорее всего, уменьшаться наши очки здоровья. Так, вот здесь я видел, значит, Дарвину. Это тот самый нужный нам материал. Пока что мы бегаем в этом квадрате. Это что за сундучок такой? Это можно открыть как-то или что? Так, F открыть. Как будто бы кто-то был рядом. Так, что-то я взял. Дымовая шашка. Ее можно использовать, кстати, наверное, на какую-то циферку. А, это однерочка у нас покажется. Да, дымовая шашка, скорее всего, нужна для чего-то нам определенного. Так, да, нужно лутаться, нужно бегать, искать, исследовать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! А ну, фас! Фас! Нет у нас, нет у нас выстрелов, не успел я накрафтить стрелы, к сожалению. Так, можем же накрафтить сейчас прямо. Давайте, ребят, крафтим стрелы. Я видел одного типа. Надо срочно с ним расправиться. Так, крафтим, крафтим, крафтим. Все, стрелы есть. Стрелы, стрелы у нас есть. А где этот тип? Он куда-то недалеко, наверное, убежал. Он где-то был здесь. Да, дрон я не знаю, как работает на самом деле пока что. Без понятия. Надо попривыкнуть к нему еще. Да, да, да. Как вообще и что он делает, это без понятия. Так, кто-то дерево здесь срубил. Так, что мы здесь делаем? Осмотреть. Осмотрели и... А, мы нашли его, мы нашли. Так, дрона запускаем. Запускаем дрона срочно. Так, дрона запустили. А ну иди отсюда, у меня... Опа! А как-то странно она летает, эта тетенька А ну иди отсюда, говорю! Так, отлично, ребятки Вот так мы справляемся с первым нашим соперником Очень лихо И подбираем все, что у него выпало Я так понимаю, это дерево, вот это что за ресурс? Подобрать? Да, это мы что-то подобрали Так, мне надо, наверное, развести костер Для начала Так, вы, у вас добавило Что-то там достаточно дорвинимое для, для создания способностей Так, лишь бы меня никто не замесил так, что нам нужно? Костерчик, наверное, развести надо. Давайте разведем костерчик, лишь бы к нам никто не подошел. И погреемся. И также мне необходимо стрелы, наверное, создать. Прямо сейчас, пока мы разводим костерчик, мы создадим несколько стрел. Да, пока время есть, надо пользоваться. И, кстати говоря, скоро у меня здесь закончится время пребывания. Надо бы отсюда мне срочненько валить. А пока мы здесь находимся, давайте-ка пособираем по максимуму древесины. И сделаем еще несколько каких-нибудь... Каких? Так, перекаты, кстати Не, не надо забывать о перекатах а, Не надо забывать о суперспособностях Так, секундочку Пора бы уже убегать из этой области А, меня уже перекинуло, или что? Все, ребят, выходим из этой области Так, здесь у нас тоже кто-то, по-моему, открыл сундучок Не вижу никого Так, секундочку, никто за мной не бежит Вроде бы нет, ребятки, посмотрели, хвостов нет Так, там у нас Дарвиниум И можно посоздавать еще стрелы Стрелы, кстати, очень полезные, могут казаться да, главное найти применение. Так, никого пока не вижу. Пока никого не вижу. Пока вроде чисто. Так, ну способности тут -то тоже надо успевать создавать. Так, делаем способности. Что это такое? Невидимость и способность радар. Давайте создадим радар. Пока вроде никого нету. Так, а, и что? Радар-то мы создали. И что это такое? Это место, где я что-то создавал или что это? Блин, пока еще, ребятки, не вкуриваю. Ну что ж, будем, ребятки, по ходу действий со всем этим делом разбираться. Интересно, когда мы падаем. Урон нам наносится, нет? И, как, и мне еще интересно, как мы можем регенерировать. Ага, радар мы можем использовать на кнопочку Е. E. Так, где у нас деревья? Кого-то, я смотрю, завалили. Отлично. Так, продолжаем собирать Дарвиниум. Это что такое? Это нам надо открыть. Так, так, так, что я делаю? Открываю. И что здесь такое? А, у вас достигнута Дарвиниума. Так, для создания способностей. максим. мне подсказочки дают. Да, создаем еще одну способность. Мы можем создать только две способности. Так, это замечательно. Создали еще одну способность. Теперь у нас все способности заряжены. Просто надо ими как-то уметь пользоваться. Так, идем дальше. Что это было? Что это было такое? Зона еще одна блокируется, я так понимаю. Так, бь бьем дерево. Нам нужны стрелы. Да, продолжаем собирать. А продолжаем развиваться. Так. Секундочку. Что это здесь такое? Это что это такое? Вообще не пойму. Что-то какое-то странное здесь. А Какие-то странные предметы в этом доме. Так, так, так. Секундочку. Надо бы, ребятки, делать стрелы Они нам пригодятся Стрелы определенно нам пригодятся Также, надо, наверное, надо сделать еще и костер Так, все, дерево закончилось Что ж так быстро у нас заканчивается древесина-то постоянно Так, идем дальше Идем дальше, смотрим, кто есть где Пока что я что-то как-то Не уверенно себя чувствую, ребятки, в этой игре В этой королевской битве Но я думаю, тут просто надо напросто привыкнуть немножечко Так, деревья, деревья, деревья Пока что бегаю за деревьями Рублю деревья Не забываем про дрона не забываем про невидимость. А у нас, значит, невидимость на Q. Мы можем легонечко подкрасться кому-нибудь или исчезнуть с глаз долой. Но хотя я не знаю, как это работает с нашим дроном. Еще не пробовал. Опа, здесь надо тоже пробежать. Пробежим по стеночке, посмотрим, что есть где. Нам никогда не помешает слишком много Дарвиниума, ведь мы можем в любой момент сделать для себя что-то полезное. Так, здесь закрыто. Тихо-тихо, главное не падать. А, никого не вижу, пока что в округе я. Бегаю просто туда-сюда, как угорелый. Ну, со стеночки, кстати говоря, лучше видно, если кто-то вдруг где-то будет подходить. А как список, посмотрите, противников, которые у нас есть. Так. Ах ты, блин, мне холодно. И что, у меня древесина-то же есть. Давайте разведем костер. Да, нельзя забывать, ребятки, про то, что у нас здесь есть э, обморожение. Э, на нас влияет холод. Если мы обморозимся как следует, то тогда нам будет э, сложнее, я так понимаю, да, здесь выживать. Пока вроде никого не видно. Идем дальше. От падения мы урона не получаем. Это уже хорошо. Так. А радар, вот как интересно, здесь... Давайте попробуем, нажмем на радар. И посмотрим, есть ли кто-нибудь... О, я так понимаю, там у нас враг. Вот там... у... А, вот, вижу, классная штука, кстати говоря. Я вижу врага. Вот прям вот чувствую его, да. Чувствую врага. Вот он где-то здесь был. Он был здесь. Он только что был здесь. И куда-то сплыл. Тихо. Что это было? А, он у меня уже стреляет. Ох ты, ё-моё, какой резкий тип. Смотрите, какой удар, а. А ну-ка, дрон, сделай что-нибудь. Так. Лук очень странно на самом деле действует. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Так. Так, получай. Держи, отлично, друзья. Второй мой фраг за эту битву. Я не понимаю, играю ли я с ботами или с реальными людьми, но пока что как-то мне везет. Отлично. Двое еще были в другой области. Это что такое вот это? Могу я подобрать, нет? Какие-то штуки непонятные. Так, подбираем, подбираем. Стрелы, естественно, мы подбираем. Делаем еще стрелу. Так. У меня, кстати, есть способность радар. Я могу посмотреть, где у меня враги. Это очень полезно. Иногда надо использовать. Так, смотрим. И вокруг, кстати, никого. Ага, понял, вот, вот там есть враги, в той стороне а, В центральном, в моем квадрате, где я сейчас бегаю Врагов практически нет У меня есть древесина а, Мне необходимо, так, стрелы у меня тоже есть Давайте-ка сделаем костерчик а Вот в той, кстати, области нет никого Совершенно никого, куда сейчас я бегу Это значит, мы бежим сейчас на север Так, все, согрелись и выдвигаемся Выдвигаемся, помню, что враги были в той области Так, ну вот здесь, похоже, никого не было Это кто такой там идет? Это что за олень? Олень, ты что здесь забыл? Кстати, не забывайте, ребятки, мы еще можем делать невидимым. Мы можем сделать себя невидимым. Так, так, так. Давайте посмотрим, кто здесь есть. Ага, есть один типок здесь. Слева у нас типок, да, заметили. А вот, вот, вот, вот, вот, слева, слева, слева. Нам нужно бежать вот туда. Я видел здесь типа. Интересно, он меня заметит первым или я его? Пока что я не вижу его. Где он? Где этот тип? Похоже, он меня заметил же, да? Или это был дрон? Нет. Я, похоже, еще никого не вижу. Но где-то он здесь точно был. Где-то он здесь шастает. Он где-то пытается тут выжить. Сейчас мы найдем его. И помешаем. Ага, заметил. Держи. Так, получай. Получай, родной, на плюшечке. Есть такое, друзья, третий фраг. За игру потихонечку тащит, братишка, скреч. Так, отлично. Проверяем, где у нас кто. Наш радар пошел. У нас на центре, вижу, есть враги. Да, это что вот я собираю, не пойму. У меня какие-то кружки всякие непонятные. Которые, скорее всего... Так, инвентарь полон. Ага, так, давайте костерчик разведем. Враги у нас где-то на центре. Но, скорее всего, сейчас кто-то сюда подойдет. Сделаем стрел по максимуму. Стрелы должны быть у нас всегда. Так, так, так. Наверное, не только я пользуюсь радаром. Так, на троечку у нас какие-то еще есть зажигательные гранаты всякие. Какие-то есть кружки с кофе. Наверное, эти кружки помогают нам а, немножечко, а, немножечко, так сказать, утеплиться, да? Так, так, так. Да, нужно уметь орудовать с луком. Что это за поганки непонятные. Так, давайте проверим, кто у нас где. Возможно, уже слишком близко. О, остался один враг. А, нет, два. Вот на центре есть один. Давайте, ребят, бежим, не будем терять ни минуты. Бежим на центр. Да, еще одна ячейка закрыта. И сейчас на центре... На центре будет жарко. На центре у нас сейчас будет заварушечка, скорее всего. Что можно еще сделать? Я не знаю. Так, это что такое? Улучшение экипировки, цель в перекрестии. Что это такое? Что-то я сделаю сейчас. 50. Вот что я сейчас сделал, не пойму. Попробуем, сейчас мы... А немножечко под, под, под, под, под улучшаем себя Так, это что такое улучшение экипировки на охоте Скорость движения при слежении слиж, плюс 5 Это что такое улучшение экипировки нет в последнее время На выслеживание 5 секунд Блин, не пойму, давайте здесь Улон, Урон от лука по мишени, за которой вы следите Так, отлично, давайте урон от лука увеличим по максимуму Все, смотрим, кто есть вокруг нас Ага, две цели По центру, короче, одна цель и там у нас значит цель. справа была другая цель, все выдвигаемся урон от лука прокачал, остальное ребятки не совсем понимаю, что это такое так, где, наша, где наш враг? где-то он здесь короче бегает попробуем его выследить где же ты где, родной? где же ты где? он где-то здесь был я помню, я ведь точно помню, что он здесь был я ведь помню, что ты где-то здесь, родной, не прячься от меня, я тебя все равно найду это что такое? Кап а, это капкан. Я мог сам в него попасть, кстати говоря. Так, это по-любому тот чувак оставил, который здесь бегал. Так, давайте еще раз глянем. Ага, сзади. Он где-то вообще здесь близко. А, вот он где. Ага. Это один. Ага, вот он. Он бежит и капканы ставит. Он просто бежит и ставит капканы, а я, а я его не вижу. Ой-ой-ой, как жестко-то, а! Как жестко, однако, а? Ой, еще один удар, а так. На двоечку. Что у нас на двоечку? Это мы восстанавливаем, значит, одно. На троечку. Это у нас, значит, дымовуха. Отлично. Задымление полнейшее. Так, на Е мы проверяем, где у нас враги. Ага, он меня нашел. Он меня все-таки выследил. Пытаемся его... Ага, мы его завалили. Отлично. Как же так-то? Так. -то? так. Еще есть, интересно, здесь враги, наверное, есть. Надо срочно отхилиться как-нибудь. Отхилимся, ребятки. Мы по-быстрому сейчас. Так, это все забираем. Это мы тоже все забираем. Так, остался один враг, я так понимаю. Один враг остался, вокруг, вроде бы, никого. Так, замечательно. И нам нужно сейчас сделать немножечко. Так, а почему? Где мой инвентарь? Стрелы у нас 8 штук, отлично. Надо срочно просканировать местность и узнать, где у нас последний человек. Ага, сзади, сзади, все, нашел, все, ребятки, бежим к нему. Надо срочно уже наладить а, обстановочку и захватить мировое господство. Где же у нас чувачок? Он по-любому в инвизе прячется. Опа, я тебя заметил, я тебя увидел, отлично. Ой, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Ты какой быстрый, а? Ты что так близко ко мне подходишь? А ну не подходи ко мне. Я тут еще лучик, мать его! Побеждаем, друзья, мы в этом противостоянии Ну что ж, первый наш нормальный матч И первая победа Только братишка Скрэч не знает, против кого он играл Против ботов или против реальных игроков Подскажите мне, пожалуйста, в комментариях Что вы думаете по этому поводу Наносим 2450 урона И у нас 5 убийств Всех мы победили, мы это дело, ребятки Затащили, мы смогли Ну что ж, вот такая, ребятки, королевская битва Под названием Darwin Project Что вы думаете по поводу этой игрушечки Пишите, пожалуйста, свои комментарии Ну а если вы и дальше хотите хотите, чтобы братишка Scratch продолжал играть в игрушечку под названием Darwin Project, то давайте, пожалуйста, наберем на это видео 350 просмотров и хотя бы 50 лайков, и я, не, несомненно, порадую вас новым контентом по данной игре. Играйте только в самые крутые топовые игры, всем приятного геймплея! Ну а если ты досмотрел до конца